Мужчины и женщины по своей природе разные. И та энергия уникальна и нужна, и другая энергия уникальна и нужна. Если э, мы их сравниваем, то мы совершаем ошибку, потому что можно, можно сравнивать подобные вещи. Но мужчины и женщины, они разные по своей природе. Вот Можно сравнить два, два фломастера. Вот. Но если они разного цвета, странно сравнивать, какой из них лучше. Может быть черный или зеленый? М -м, не знаю, смотря для чего. Если рисовать цветочки, то может быть зеленый. А если чернозем, то черный. Смотря для какой цели, понимаете? Поэтому нельзя мужчину и женщину сравнивать. И в женщине есть свои достоинства, и у мужчины. Более того, в каждом из человеческих существ есть и те энергии, и другие. Просто нужно понимать, что если вы в этом теле родились, например, в женском теле, то у вас должно быть больше женских энергий, хотя бы на 1%, минимум. Если у вас больше мужских энергий, вы тогда противоречите своей природе. Вот у нас есть в мире четыре вида основных стихий. Земля – огонь, воздух – вода. Две из этих стихий мужские, две из этих стихий женские. И вот, соответственно, если мы берем Землю, да, какие у нее качества основные? Вот какая земля вот, хорошая? Плодородная, которая вот, может там взрастить. Принимающая земля, мягкая земля, замерзшая земля, ничего в нее не посадишь. И так земля, которая не принимает, а э, извергает там ее тошни. Тоже как бы ничего в нее не влезет, плодородности не будет. Вот основные качества женщины с, пози с позиции земли. Плодородная, принимающая, мягкая. Огонь, огонь, это вот как бы половинка Земли. Вот огонь и Земля, они вместе. Земля внизу, огонь вверху. Ну, то есть Солнце и Земля, ну, то есть, понимаете? Никакой здесь нету Ереси, потому что это вещи, мы видим их каждый день. Солнце светит сверху, мы на Земле живем. Вот. Огонь согревающий, то есть вот дающий тепло, отдающий и распространяющийся. То есть если вы подпалите этот вот ковролин, да, распространится все сразу. Это. То есть огонь по своей природе, то есть если Земля она в себя выбирает, то огонь распространяет. Поэтому мужчина там хочет распространять, например, там, свое потомство, свой бизнес, как-то вот развиваться, захватывать новые территории. То есть вот это вот огненное качество, распространяться. А женская природа, все в себя, все домой, все домой. Вот домой муж принес, все домой положили, чуть все сохранно. То есть, вот как бы это две половинки. Огонь и земля. Солнце согревает землю, о ней заботятся. А земля впитывает солнышко и плодородит. Вторые, две стихи, вторые стихии – это воздух и вода. Ну, про, про, про воду вначале начнем. Вода, она красивенькая. Ей можно любоваться. Вот, она журчит, она переливается. То есть красота это водное женское качество. Вот. Ну еще важное качество воды. Вот вам всем говорю, это податливость. Вода, она плавная, она огибает все. Вот я налил в чашку, она как чашка стала. Налил в кувшин, она как кувшин стала. То есть вода принимает любую форму, она податливая. Не так, что там, налил в чашку, а она как кувшин. Ну что это такое за вода? То есть вода не стремится переделывать кувшин, понимаете? Эй, кувшин, ты что-то мало зарабатываешь, да? Ну давай там это, под другую форму превращайся. Нет. То есть, водное качество – это то, что вы сможете… Вот мужчина вот в том что говорит, а вы такой чик… Не так вот с ним вот, давай в стойку, вот. ну что ты меня будешь бить? Я, я уже сразу упаду сама. Ну, все. Такую такое женщину нельзя атаковать, агрессию к ней проявлять нельзя. Дальше. Воздух. Ну, воздух – это он проникающий, он как бы везде. Ну, кроме вакуума там какого-то, да. И то там как бы жизни в этом нет. Вот. Воздух это знание. Знание проникает везде, описывает все. В воздух, он незаметный. Если, например, огонь там кричит, там «Эй, там, я огонь. Смотрите, какой крутой. Вот. Воздух говорит, нет, я незаметный. Ну, это так, и это все. И все, не надо ничего там доказывать, никому-то бороться. То есть воздух это мудрость. Если вот. Огонь это такая вот воинственность, это сила личности, то воздух это мудрец, который говорит, да так. Вот с кем-то спорить, я не буду ни с кем спорить, уже я свой отспорил. Чем что-то спорить? Спорит тот, кто не уверен в себе. Тот, кто уверен в себе, не спорит. Ну и также воздух направляет, потому что вот воздух дует на воду, идет волна. Знание направляет. Для того, чтобы быть в отношениях с женщиной необходимо знание, ну, вот мужчине. Потому что если мужчина просто с женщиной общается на уровне огня, без знаний, без мудрости, конечно, у них будет баня сплошная, будет пар идти. Вот когда вот сталкивается вода и огонь, что происходит? -ш -ш. Вот это вот э -э, метафора бытовой ссоры. Мужик говорит, я сказал, я мужик. Он говорит, а, я водичка, Ха -ха, сказал, блин, там, женщина, шея, там, куда хочу, туда верчу, я голова. Ну, то есть не работает оно так. То есть для того, чтобы с женщиной можно было договариваться, нужно аргументировать свою позицию. То есть должно быть знание. Когда мужчина говорит, это так, потому-то, потому-то. Мы сделаем вот это, получим то. Сделаем то, получим все. Поэтому выбираем это. Тогда как бы можно с водой договориться. На одной силе далеко не уедешь. Вода вообще рано или поздно потушит, такое я вам скажу по секрету. Вот. Мужчина и женщина, они разные, они друг друга дополняют, и более того, они друг друга усиливают. Вот. Мужчина и женщина, когда соединяются, образуется что-то третье. А каждый получает то, что ему не достает, для того, чтобы в жизни жить как бы, ну, наиболее вот, как вот эффективно, наиболее успешно.